приветствую всех и в этом видео мы займемся подготовкой проекта и будем создавать собственно вторую версию побега из астероида которую я делал для джема и мы это будем делать все в уроках для того чтобы я мог вам рассказать показать что и как создается ну, во-первых, вам понадобится создать в четвертой версии движка заготовку под сайт scroller, То есть, на данный момент эта заготовка есть только в четвертой версии движка. После чего я буду уже открывать эту версию в пятом анриле. И как бы мы больше четвертой не будем использовать. Но вы все это можете делать также и в четвертом анриле. В принципе, в этом разницы никакой нет. Так, у меня есть проект, я его назвал EFS версия 2. Открываю его, мне предлагают скопировать, и я делаю копию. Ждем, пока проект откроется. После чего у нас должна пойти компиляция. Хотя может компиляции не будет. Так, жмем update. Отменяем загрузку плагинов. И первое, что нам нужно будет сделать, это включить некоторые плагины. Так, это нам тоже пригодится, но позже. Edit, plugins. И здесь нам нужен скрипт. Нам нужен Futon Editor Script плагин. Этот плагин нам позволяет использовать плагин в Blender для того, чтобы а, по одному щелчку да, мы могли перенести модель в Unreal. А, ну, в основном я это использую для анимации персонажей. Так, а, тут -ту -ту -ту, жмем рестарт. Так, теперь перейдем в Project Settings. И здесь нам нужен футон uh, remote execution нам нужно это включить для того чтобы мы могли передавать из блендера в Unreal данные в четвертом движке uh, все делается точно так же uh, единственное что в четвертом движке вам еще понадобится uh, editor scripting также включить этот плагин поскольку он uh, обычно выключен Так, теперь что мы сделаем, давайте сделаем какую-то адекватную иерархию папок. Блупринт нам нужна будет папка отдельно, переносим ее в контент, потом жмем fix up. Для того, чтобы мы проверили, что все файлы перенесены и теперь мы можем удалить эту папку. Uh, так, Maps мы также вынесем в контент. Меши, uh, эти меши нам, ну, в принципе, эта папка не нужна. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь в контенте. Сайт, скроллер, меш и обучение нам это не нужно. Это мы удаляем манекен uh, анимеш. Здесь у нас анимации и манекен. И также должен быть меш Что нам понадобится? Нам понадобится. Во-первых, мы переименуем скелет. Не у E4, а ведем SK. Это опять же нам понадобится, когда мы будем добавлять какие-то кастомные анимации для персонажа. Поэтому нужно переименовать. Так. Это мы сделали. Геометрия. Ну, в этой папке мы можем хранить какие-то э, меши для наших экторов, которые мы будем использовать. Ну и, собственно, map. Давайте сразу edit project settings и выставим maps and mode. А, у нас она выставилась. Ну, есть вероятность, что она слетит. Давайте сделаем clear поскольку мы сменили директорию нашей карты, перенеся ее в папку «Контент». И давайте я тоже сделаю «FixUp» и на «Контенте» «FixUp», чтобы у нас все пути проверились. Так что теперь давайте я уберу вот это вот. Нам не надо надписи всякие. Нам, в принципе, да, и это не особо-то нужно. поскольку на данном этапе мы займемся с э, анимациями их настройкой так источник света мы также так могут был и нам еще skylight нужен мугл так давайте еще кое-что проверим это в нашем сайт скролл персонажа нужно посмотреть ось, по которой мы двигаем персонажа. Это у нас так, Constraint of Plane, у нас стоит Custom, и здесь мы можем, в принципе, выбрать какую-то одну ось, по которой мы будем двигаться. К примеру, если мы выберем ось Y, нажмем Play. Давайте нажмем Play в отдельном окне, то мы как бы не сможем двигаться, поскольку у нас Y это параллельно нашему движению, в котором мы должны были двигаться. Мы можем выставить здесь по X. И как вы видите, да, мы по X теперь можем двигаться. То есть, этот параметр нам ограничит передвижение по определенным осям мы сможем прыгать да мы можем ходить но только в том случае если мы ходим по осям указанным в настройках character moment constraint plane во-первых нужно поставить галочку и выбрать ось то есть таким образом мы запрещаем персонажу двигаться по другим траекториям и таким образом мы можем избежать каких-то багов, когда персонаж выйдет, к примеру, за карту, если у вас карта плоская. Так, в принципе, мы можем оставить кастом, поскольку у нас в управлении также стоит ограничение, что мы двигаемся только по одной оси. Изначально в сайт-скроллер проекте и input touch мы также в принципе можем убрать чтобы он нам не мешал так давайте я поставлю пока что кастом мало ли возможно мы захотим двигаться также по определенным осям так следующее по настройке проекта давайте я добавлю цвет set color выставлю цвет папкам так будет намного удобнее ориентироваться set color так для них у нас оранжевая манекен set color будет розовый и геометрия color ну пускай будет вот такой так здесь у нас blueprint uh, у нас уже есть game мод и в принципе там больше ничего нам и не нужно на старте так теперь я хочу uh, добавить папку с блендера uh, чтобы мы перенесли туда наш скелет и могли создавать уже анимации это лучше сделать на самом старте давайте сразу выставлю это в принципе не обязательно но лучше это сделать выставить юниты на 0.01 это юниты анрила здесь все удалим нажмем shift а и здесь добавим куб. Ну, то есть нам нужно перенести какой-то объект. Давайте я его назову английскими. Чтобы у нас в дальнейшем не возникло никаких проблем. Так, переносим его в коллекцию mesh. Жмем Pipeline. Жмем экспорт, Send to Unreal. И у нас появляется в анреле папка. Категории, ассеты, и у нас здесь куб. Этот куб нам уже не нужен. Мы его можем удалить. И теперь нам сюда нужно принести скелет: чертер. Меш. Находим скелет и переносим его сюда. Теперь, когда у нас скелет находится здесь, мы можем э, делать какие-то анимации и переносить в Unreal. А, если кто-то не смотрел ролики по э, плагину переноса, который да, встраивается в Blender, то есть отдельный аддон, э, который встраивается в Blender. А, давайте я покажу. Preference. Так, аддон... User, и здесь нам нужен uh, pipeline Send to Unreal. Этот аддон. Устанавливается он. Нажимаем Install. Находим Zip-архив с этим аддоном. Его можно скачать. Этот аддон uh, у Epic а в GitHub. Е. Там есть отдельная ветка, называется Blender Tools, по-моему. И там можно скачать. В принципе я наверное ссылку оставлю в описании Устанавливайте У вас появится здесь пайплайн И также я использую Мистер Манекен Плюс для анимации Поэтому если вы будете использовать его Его тоже нужно будет установить Если его у вас нет Выбираем Манекен скелетон Жмем load Получаем наши рычаги а, дальше выбираем mesh. я буду с нулевым лодом работать и и и, и, и, и в принципе все лод mesh и теперь я просто перенесу а, наш скелет в риг а, перенеся в риг этот аддон а, при переносе анимации он а, имеет риг переносе поэтому собственно он и переносит анимацию но он э, читает в Unreal: да если у нас в папке э, скелет с таким названием именно с названием меша то есть почему я переименовал э, наш скелет СК к манекен скелетон они у е4 потому что у нас сам mesh называется SK манекен то есть после нижнего подчеркивания у нас Blender проверяет, есть ли скелет с именем SK-манекен-скелетон. Как наш Mesh SK-манекен, он лот не читает, он читает конкретное окончание. Если там есть скелетон, то он будет пытаться перенаправить анимацию на тот скелет. То есть перенося анимацию без каких-либо сложностей и проблем. Давайте сделаем анимацию и проверим, чтобы у нас все работало. Поскольку это важно, и в дальнейшем это нам очень понадобится. Так, нажмем Запись анимации, перейдем в вкладку анимации. И выставим ну, какую-то позу, не знаю. В принципе сейчас это не имеет значения да, в какую позу мы его поставим нам просто нужно видеть то что у нас что-то меняется давайте я перейду выделю все кости нажму i и здесь location, rotation, scale давайте поставим 25 кадров здесь я все скопирую ctrl c, ctrl v и на 14 я к примеру Сделаю вот так нажму pipeline нажму экспорт центу unreal так ждем и, и и и что мы видим мы видим то что у нас анимация перенеслась то есть у нас есть какое-то предупреждение это предупреждение мы можем просто проигнорировать да, в принципе, можно игнорировать его. Открываем папку анимации. У нас появилась эта папка. Открываем нашу анимацию, и в принципе смотрим, что у нас там происходит. То есть, да, анимация работает, все переносится, все хорошо. Единственное, что хочу посоветовать не забывайте менять имя при создании анимации, поскольку у нас здесь по стандарту стоит UE4, манекен, скелетон, экшен, просто экшен. Да. И если вы, к примеру, да, создали одну анимацию с таким же именем, потом вы, к примеру, изменили анимацию или создали на основе той анимации новую, либо же просто новую анимацию, то... Blender перезапишет в Unreal вашу анимацию. Будьте внимательны, чтобы не делать каждый раз, собственно, одно и то же, то лучше перед экспортом проверять имя здесь. Нас интересует именно вот эта строка, где у нас три ромбика и верхние два ромбика, да, такие полосочкой соединены. Если мы переименуем, к примеру, ну, пускай будет сит Нажмем Play. Senton Real. И мы, собственно, получим анимацию с нашим именем стит И, к примеру, когда я буду изменять анимацию, да, ну, к примеру. И нажму Send to Unreal. То у нас Blender перезапишет нашу анимацию в Unreal. Поэтому будьте внимательны. Вот мы получаем анимацию Seed. И она уже изменена. Так, в принципе, это мы можем удалить. Да, может быть такое, что какую-то анимацию у нас удалять не захочет. Это мы также можем закрыть. сохраним все, давайте еще раз попробуем удалить. Да, иногда он последнюю анимацию не хочет удалять из списка, это решается перед запуском проекта, и тогда мы можем ее удалить. Пускай будет, в принципе, она нам пока не мешает. Так, и давайте также цвет добавим, set color, и я сделаю зеленым. То есть мы примерно настроили проект, как нам нужно для того, чтобы уже работать с анимациями, писать код и все тому подобное. И в следующем уроке мы уже примемся за настройку анимации для сайт-скроллера. Добавим что-нибудь интересное. В принципе, работа не особо будет отличаться по работе с анимациями, как и в других моих роликах, там, где мы разбирали анимацию. Но все же, я думаю, это будет полезная серия уроков по сайт-скроллеру, которых, в принципе, на просторах YouTube не так уже и много. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.